Всем привет, с вами Рома, и сегодня мы будем играть в игру под названием The Escapist. В общем, э -э я хочу проходить свои тюрьмы сейчас на данный момент. Поэтому мы не будем сейчас оригинальные проходить, а свои. Потому что оригинальные я куча раз проходил. Мне, если честно, неинтересно как-то просто становится. Так, камеру поправим. Хотя, в общем, мы камера у меня до сих пор не вылечилась. Она до сих пор глючит. Она только звук у меня записывает в качестве микрофона. Так. Промо. Я хочу быть таким нервным. Что ж. В общем, будем проходить мою игру. Вот я, кстати, надел кучу тюрьм. Так, тюрьма. Два. Легко, не очень. Легко, но не очень. Так, да. Это у нас такое уже по типу лагеря будет у нас уже тюрьма. В моем столе ничего особого. Так, давайте время возьмем. Кстати, насчет класса второго. Кстати, я его довольно уже далеко... Ну, не так сильно далеко, но далековато там примерно примерно примерно примерно вот э, на, на 10 минут прохождения дальше прошел потому что я там немного тупил просто дело в том что видео получилось очень влюканым поэтому я его буду переснимывать ну то есть мне придется заново все проходить но ну, в принципе я не так далеко прошел ну просто видео реально сильно жестко прям влючит так камера камера идет ну короче в общем Скоро будем снять утвос да. 2 снова. Так, я не знаю, почему-то сейчас у меня глюкнул офицер и не пришел. Он у меня и так редковато глючит иногда по какой-то причине. Он, наверное, там просто застрял. Ну ладно. Не знаю, когда я раньше пробовал игру, у меня все приходил. Не знаю, наверное, сейчас просто не смог проснуться, так как рано вставать надо было. Так. Мы изгои, пацаны. Мы должны дергаться вместе. Так, что у тебя есть? Так. Переключки. Да сейчас нельзя было на утренние перекрышки. Да, душ. Ч, задания кончились? Не, нуля. Так, кем я работаю? Я работал садовником, но для побега нам нужно либо быть э, в прачечной, либо в разгрузке. Поэтому сейчас надо посмотреть, кто у нас в разгрузке. Подожди, подожди, я хочу спросить, кто в разгрузке, Быстрее, быстрее. разгрузка, лям, лям, лям, какой-то у нас там, лям, лям, лям, короче, у нас какой-то, так, но я не знаю, почему-то у меня на, на работе не все приходят, сразу говорю, я карты особо не создавал, поэтому не знаю, каково это там точно создавать, так, у нас сейчас 45 пять интеллекта, ладно. Так, сейчас вот временного... А, временное упражнение не надо отвлекать. Так, разгрузки подать. Блин, шестьдесят интеллект... интеллекта! Так, давайте покажемся, что мы типа, привет, и здесь на вашем время упражнений и пойду дальше прокачиваться. О, время упражнений, так, кого еще, у кого еще? Время упражнений. Вс, я сейчас так столько себе денег срублю. Эээ, нуля, футы. Футы, футы, футы, футы, футы, футы, футы, футы, футы, футы, футы. Ура, мне деньги не дали. Правда, сейчас мне наверно стрелять будут? Не стреляйте, добрые молодцы. А, тьфу, у меня же ничего нет. Давайте теперь просто полазим по столикам. В принципе, нашу работу, наверное. Хотя нет, нашу работу могут забрать. Давайте быстрее пойдем, иначе ее прям сейчас заберем. Так, Гарри что продает. Так, тут ничего нужного мне нету. Вот мне обязательно нужно. Самое главное для побега это веревка и кусачки. А, и что-то еще, что-то еще. Веревка, кусачки. Что-то же еще надо было. Чувак, что, продаем. А, форма охранника. Вот она нам нужна. Так сейчас самое главное, чтобы на нас никто не разозлился. Поэтому сейчас охранником мало показываемся. Иначе сейчас начнут бить, а у меня эта форма охранника. Пока я лучше почитаю. Так, ты не изменился вот твое предложение? Не изменил. Так, 56, еще 4. Так. Раз. Два. Блин. Три. Уже все закончилось у нас. Энергия так... Мы уже устали сильно так. Блин, блин, блин, блин, блин, блин. Так, все. Ооо! Что, продаем? А ничего полезного. Хотя провод, он нам для отвертки нужен, но все равно. Так. О, кто-то дерется. Так, что у вас тут интересное есть? Так, ончик. Ну, я лучше воздержусь, иначе сейчас на меня нападут. О, -о, О, ничего нужного, в принципе, только вот это, как его? Ну вот это опасное, короче, Которая похоже на бритву. Так, что-то маловато. Да и плюс просто не хочется что, а то меня наверное побьют наоборот. Так. А, нет, я, я, я вот всегда себе, когда вот так разгрузки работаю, делаю себе, типа, чего будет больше, синего или красного, а вы как думаете, давайте красного, М -м одинаково, не считается, а, иногда, а вот я хочу иногда, чтобы было просто ровно красное, сейчас, сейчас будет больше синего, блин, сейчас больше красного было, а знаете, а так можно даже сделать разные, типа, рулетки, типа, вот кто-то там, прямой эфир, например, типа, что будет, если там я, там, столько-то, там, сделаю, там. Вот там, я вот беру, типа, три кубика, и там, типа, больше красных кубиков, значит, победили красные. Те, кто поставлен красные, они получают твой приз. Это как рулетки, вот это, в КС. Только, -то, только там зеленые, красные и черные, а у нас просто красные и так, ой, что-то на нас это, это гнев охранника охранник как-то довольно поднялся, но ничего, все равно они нас пока не видят, у нас куча денег, так что все, в принципе, к побегу у нас никаких проблем нету. Мы можем даже в первый день сбежать, если все найдем. В принципе, веревку можно сделать из простыни. а вот э, насчет а вот насчет самих кусачек, вот надо подумать, потому что ножи собой брать не получится. Как-то как-то надо почти все ножи, ножами взять не помню еще все полное строение крыши, поэтому может быть мы еще как-то обломаемся, может там на переправа будет. Так, я пришел запись идет уже 11 минут, нормально. Ну душ, ну сейчас нам как раз душ надо отвлекать, сейчас я уже дорежу подождите немного. Было бы круто тут еще у них артвент купить у наших членов. Так, вс, ножик нам вообще особо как-то уже не, не нужен, поэтому, ну, выкидывать не буду, Прям сейчас я могу пойти и немного подрезать эту штучку, я забыл, как называется, ну, которая в вентиляциях ставится, так, вот тропинка такая, я такую слабенькую сделал тропиночку, так, что у вас за задание, пацаны, так, сожигалка, так, что-то а мне так расхотелось отвлекать э, делать отвлечение блин ну понимаете мне нужна и веревка и отвертка вот мне нужны эти две вещи но отвертка не особо поэтому берем веревку и быстрее пока нас не поймали а то нас сейчас напад... нападут так ну, в принципе уже очень а, все уже вечерние переклички. так ну в принципе мы уже довольно хорошо нам осталось найти только Хотя нет, хотя нет, нам уже ничего и не надо находить, так, что нужно найти успеть, так, может я успею, зажигалка и таник. Так, кто-то еще у кого-то ска... кто у кого-то ска... Купер, Купер, Купер, кто, кто стащил, кто стащил? Купер стащил, давай, пусть у тебя будет зажигалка, а то бить никого не хочется. Так, дать предмет скрепко за... отобрать, у Купера, значит у Купера какого-то. Купер, купер, купер, купер, купер, купер. Так, я не знаю по какой причине, но сюда что-то не приходит один офицер. Хотя он у меня всегда приходил. Не, я не знаю, что-то какой-то глюк случился. Так, так, я даже не знаю, какое имя у этого офицера. Я не знаю, что с ним случилось. Хотя странно как-то, да. У меня он всегда приходил, а тут что-то бац не приходит на крыше кухни. самое классное мне никто не палит опа! опа да опа сильно вообще так ладно пока запись. Запись. запись запись идет так значит сейчас мы просто идем спокойно себе на работу так вот хоть кто-то работает а этот просто стоит и так Ляху. О, и сейчас будет Знаете, в следующий раз Так, давайте ставим ставки свои Я считаю, будет синего больше Синего, синего Да, синего больше е -е -е -е. Знаете, давайте Как будет сейчас Если сейчас будет больше красного, значит я сбегу сегодня Будет больше синего, значит я бегу, сбегу завтра Блин ну ладно, это же просто, как бы, это не, еще ничего не значит, просто как, как бы я хочу сегодня сбежать. Ай, фу, зачем я так много беру? Так, сейчас ведем за ножами, сейчас там надо будет подрезать вверху. Там сверху у нас же у нас еще вот эта решетка такая. Ну или как это называется, я забыл. Вспомню, скажу. Фу, блин, гады. Чего вы вилок сюда не положили? О, привет. Э, ну ладно. Привет, я тут с ним сижу общаюсь, я уже все здесь. Вот, понятный какой-то. Обычный полицейский, все понимает, такое вы вообще, то есть охранник. Так. Это так, не, не зайдет ко мне. Так, давайте даже разбиваем а, да, эту стену, гадкую! Чего он так долго разбивается? ты за Escape 2 сразу говорю, я, я не знаю, буду ли я его покупать или нет. В принципе, э, ну, я его очень хочу купить, потому что будет мультиплеер. Вот. И не было бы мультиплеера, я бы подождал пока спиратит, потому что, скорее всего, он будет дорого стоить. Хоть, хоть я и люблю за Escape 2 играть но все равно я, я бы просто скорее всего он будет дорого стоить но блин вот очень нужна мне лопата вот дали бы мне кусачки ну ладно не если бы в принципе он не так дорого стоил то ж, скорее всего он будет стоить 1259 долларов не если он будет дешевле, конечно я его куплю Да блин я хочу задание взять у вас а не... они короче обойдетесь да? фу блин так, изолента нам нужна. Нужна. И отвертка нам нужна. Ну, отвертка более нужна, потому что ложиков нету. Так что быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. О, процента период, классно. Так, ну, э, лопата мне не нужна, поэтому мы ее сейчас кому-то отдадим, чтобы он подобрел. Так, все, идем совершать потихоньку поверх. Так, вот Джон, тут ты добрый? На. О, хорошо, что я ему вид отвертку не отдал, а то мне кажется, я ему чуть отвертку не отдал. Так, сейчас нам очень надо подзаработать деньжат, но мы пока не можем. Ага. Так, что продаешь, пацан? Смотришь, что-то классное. Отвергка 67, а я покупал завой. Знал бы у тебя купил бы. Ладно. Так, фух, он сюда не заходит, этот э -э чувачок. Так, А, вот, металлические рейки. Вот как они называется. Так, на крышу мы не будем идти пока что. В общем все, а, а, а где анимация? Почему ты без анимации все это? Ну ладно, на анимации что-то глюкнула. Но я уже пытался из этой тюрьмы сбежать, и у меня довольно получилось на крышу забраться, просто там были навесные переправы, и поэтому я решил сделать не так сложный, поэтому я сделал просто трубы разные, которые крыши соединяют. Чё так долго? Давай быстрее. Значит, сейчас надо пойти в душ. Да, кстати, нам отвертка больше не нужна, просто я отвертку взял, так как ей быстрее. Ооо, оо, оо, оо, оо. А, отвертка все равно закончилась. Ну, я ее все равно с собой возьму, я не помню, как там дальше с вентиляциями будет. Может, она еще нам пригодится. Задание! Дай душ, хорошо, отвлеку. Так. так, сейчас самое сложное, это кусачки. Значит, сейчас мы просто должны по столам ходить и искать изоленту. Не-а, это не то. Хотя лучше бы я сейчас отдохну с своим персонажем, но... В принципе, ну, все, я, в принципе, готов к побегу. У меня остались только кусачки. Потому что как-то брать ножики на это совсем. Ну и плюс кусачками быстрее. Кто-то пытается сбежать под копом. Ну, под копом тут не сбежать. Кстати, еще вроде ни в одной моей тюрьме нельзя сбежать под копом. Не, вроде в какой-то одной можно, я, я сам белком не помню. А ужин, ужин. Мне надо. Так, мне нужно отличие. Я получу 26 долларов. Да. Два давайте так угадывать, в каком оно порядке мне все дастся. То есть, когда мне дастся красный, а когда синий. Значит, сейчас я думаю, первый кубик это будет э, синий, потом красный, красный, синий. Так, синий, синий, синий, красный, синий. Не угадал немножко. Так, Сейчас красный, синий, синий, красный синий, красный, <смех> блин, а я хотел, чтобы было наоборот тогда уже. Так, все деньги получили, сейчас надо, надо просто гулять и искать файл. Это, в принципе, все, что мне надо. Можно даже побить следующих чувачков, чтобы посмотреть, что там с них даст мне. Так, вот менты, смотрите, так. какие слепые менты. Зуб. Блин, зажигалка. О, кому-то нужна была зажигалка. Нет, нужна скрепка и талик. Так, затворная, Хорошо, помещу. Так, давайте тогда талик и скрепка. Потому что они все равно такие частые. Ну, не так часто попадаются. Так. Это меня прикличка. Хорошо, хотя, скорее всего, я сегодня сбегу. Ну, не, мало ли, кто знает. Может, я лучше до без безопасия один день еще похожу, чтобы все сохранилось. Так, у меня тут... Звуки издают из-за телефона. Душ, душ, душ, душ, душ, душ, душ, душ. Душ. отвечать надо. 26 долларов и все. Это мало. Давайте еще задание возьмем, пацаны. Давайте задание, задание. Душ. Да! да. Опять вы со своим снотворным ко мне лезете. Но это дает 18 долларов. А это 21. Все. Мне нужно всего два файла. Скорее всего, я их найду только завтра уже. И это плохо. Так. Опа! Ужин! Так, да, блин! Ты это все продаешь? Так. Где остальные охранники? Э, О, смотри, они дерутся. Так, блин! Поймал, хоть. Так, я не знаю, тут что-то охранники у меня сейчас глючат по какой-то причине, сам не знаю почему. О, сотволны. Чего ты? Джон, Джон, Джон, Джон, Джон, Джон, Джон, Кто Джон, Кто Джон, Кто Джон, ты Джон, Джон, Джон, Джон, Джон, Джон, Джон, Джон, Джон, Джон, а у тебя Джон, тоже? Обидненько, так, ладно, давайте пока по камерам полазим, Все равно почему-то охранник этот не приходит по какой-то причине, хотя, когда я раньше я ну, для проверки, чтобы проверить, что работает э, моя тюрьма, у меня охранник всегда приходил. Так, что у тебя? Так, а, вот это можно взять. так, запись, что запись? запись идет. Значит, в следующем дне мы уже сбежим. Это классно, так. О, как раз моя камера. Так. Знаете, надо Купера задобрить, так что дадим ему вот это. И как раз забрали у него простыню. Не положено Куперам эти подушки. АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА -а -а -а -а -а -а -а Ну за что? Не нуля, я просто был в своей камере. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами Рома. всем пока, что ж, присылайте свои тюрьмы, ссылка на все в описании и на мои тюрьмы, и на игру саму, так что, если у вас нет редактора, качайте и делайте свои тюрьмы, и присылайте мне, в общем, всем пока!